Если театр начинается с вешалки, то митинг, пускай даже и согласованный, начинается с большой очереди. Вот там вы можете видеть впереди а, рамки, через которые очень медленно, но пропускают людей. А, людей очень много, именно поэтому затягивается случайно или не случайно, ведь изначально было заявлено 26 спикеров. Мы требуем допустить независимых кандидатов до выборов. Этот лозунг стал уже народным. Давайте запустим марш в защиту Петербурга с кондированием этого лозунга. 8 сентября голосуем. За любого, кроме Путина! За любого, кроме Путина! За любого, кроме! Любовь! За любого, кроме! За, любого, кроме... за Петербург, друзья! И мы должны прийти осенью и выкинуть их оттуда. Выкинуть их из муниципалитетов и не дать Беглову проскользнуть губернаторское кресло. За любого, кроме Беглова! За любого, кроме Беглова! Петербурга! Викло! Позор Петербурга! Они воруют наши выборы! Они фальсифицируют избирательный закон! Они захватывают власть! Это уголовное преступление! Топ-20 людей, которые нарушают и воруют выборы! Многих из них вы знаете! Мы должны прокатить власть! Мы должны прокатить жуликов, которые показывают, что им вообще на все наплевать! Если мы прокатим в данном случае кандидата от власти, будет очень здорово. И я вас хочу спросить. Прокатим? Да! Прокатим? Да! Беглов, беги. Допускай! Допускай! Допускай! Депутат! Мы вместе! И вот почему. Потому что когда снимали муниципальных кандидатов, там что было? Там были что, одни коммунисты? или они яблочники, или еще кто-то. Мы были вместе! И это самое главное, что мы должны сейчас оставить. Против Беглова! Да! Ребята, мы Ну время начала 10 -го. митинг подошел к концу, такой прекрасный вечер. А если вы вдруг не пришли, хотя зря, зря, зря, обязательно приходите на такие мероприятия, ведь перемены начинаются прямо, прямо здесь. Как еще можно приблизить эту прекрасную Россию будущего? А регистрируйтесь на сайте умного голосования. 8 сентября мы сделаем с вами правильный выбор и избавимся от монополии Единой России.